В современных реалиях и при ускоряющихся темпах производства приобретают важность задачи организации единого цифрового пространства. Доступность информации становится важнейшим фактором в оперативной организации работ. Перед производством стоят задачи оптимизации процессов и наращивания объемов выпуска конечного продукта. Эти задачи решаются модернизацией оборудования, внедрением современных практик и переобучением сотрудников. Также возрастают требования к скорости принятия управленческих решений в процессе производства. Соответствовать современным требованиям к организации оперативного управления без применения мобильных решений становится затруднительно, а в некоторых случаях невозможно. Есть методы, которые помогают решить эту задачу. Это автоматизация технологических процессов, оснащение датчиками критически важного оборудования. Они помогают ускорить обмен информацией, но нет возможности на каждый процесс или устройство поставить датчики, и возникают проблемы с полнотой и достоверностью. Эту задачу частично решает оперативная связь, рации и мобильные телефоны. Но от количества передаточных звеньев качество информации не растет. Достоверность страдает, а время уходит. Использование мобильных решений предлагает свои ответы на поставленные перед производством задачи. С помощью мобильных приложений мы имеем возможность расположить армы инженерно-технических работников ближе к рабочему процессу. Основным преимуществом носимых устройств является прямой доступ к оперативной ситуации на предприятии, давая информацию для принятия решений. И с другой стороны являются средством регистрации текущей обстановки и отклонения от нормативных и плановых показателей. И самым важным фактором является то, что эти функции будут доступны для заинтересованных лиц практически в любых условиях тут же, образуя единое информационное пространство. Изменение ситуации на производстве требует согласования с ответственными за работы на смене. Мобильное решение позволяет выдать документ с изменениями и согласовать при помощи электронной подписи. Современные телефоны повсеместно оснащены технологией NFC что позволяет безопасно применять электронную подпись в мобильных устройствах. Для этого ответственным лицам выдается карточка-носитель сертификата электронной подписи и необходим считыватель. Это может быть рабочее место в офисе, бортовой компьютерной на технике или мобильное устройство. И независимо от удаленности, со своего текущего местоположения каждый участник может утвердить полученный документ. Для дополнительной верификации подписанта документа помимо карты электронной подписи и личного кода безопасности, есть возможность фотографирования человека во время подписи и сохранения координат текущего положения. Это позволяет контролировать и исключить передачу электронной подписи другому сотруднику. В условиях недостаточной связи, что не редкость на крупных предприятиях, мобильное решение позволяет полноценно работать в офлайн-режиме, внося информацию об обходах, обнаруженных отклонениях, и проведенных аудитах. После появления связи вся информация передается на сервер, а с сервера приходит оперативная информация автоматически. Кроме всего прочего, современные мобильные устройства обладают значительным объемом функционала, который помогает увеличить достоверность получаемой информации, ее оперативность и уменьшить время фиксации. Что из предоставленных функций мы используем при работе с приложением? Фотофиксацию аудиозапись, позиционирование сотрудников, распознавание QR и NFC меток для идентификации объектов, подписание документов, квалифицированной электронной подписью, использование в работе Wi-Fi и GSM сети передачи данных. В перспективе использование датчиков положения удара, распознавание объектов по фото и видео, конвертирование аудиозаписи в текст. При текущих темпах развития производства для обеспечения ритмичной работы предприятия необходима реализация электронного документа оборота в мобильных решениях. У нас есть готовые продукты с возможностью подстройки под индивидуальные потребности предприятия, отвечая на текущие задачи и смотря в перспективу на 5-10 лет вперед. Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Георгий Водяшко. Я являюсь менеджером проектов департамента Smartcard компании «Актив». Вашему вниманию хотелось бы представить наше совместное решение с компанией V2 Group и продемонстрировать работу мобильного приложения Altan и наших смарт карт токен CP3.0 NFC. Для начала хотелось бы выделить основные моменты, почему стоит использовать именно нашу смарт-карту. Во-первых, это быстро и удобно, она всегда под рукой, словно авторучка. Ей не требуется никакого дополнительного питания, криптография вся проходит на борту смарт-карты, поддерживает все основные операционные системы, и даже при утере вам не стоит переживать о сохранности данных на ней. Теперь плавно перейдем непосредственно к самому приложению и пройдем с вами путь от сотрудника, который формирует и выдает наряд, до сотрудника, который будет выполнять работы согласно данному наряду, а в конечном итоге и подписывать документ личной электронной подписью. На нашем мобильном устройстве уже установлено приложение, поэтому мы находим себя из списка сотрудников. Вводим пароль и авторизируемся. В главном меню приложения нас интересует раздел «Наряд допуски». Так как мы являемся сотрудником, который формирует и выдает наряды, основные вещи, которые нам необходимо знать, это подразделение, для которого нам нужно выдать наряд, и дата, на которую нам нужно выдать наряд. Используем удобный фильтр, находим необходимое нам подразделение, указываем дату и формируем наряд. Здесь у нас идет краткое описание работ, которые необходимы в данном наряде, начало окончания а, выполнения наряда, а также лица, которые будут его выполнять. Теперь мы переквалифицируемся из сотрудника, который выдавал наряд, в сотрудника, который будет выполнять эти работы. После авторизации приложений сотрудник будет видеть полную информацию о данном наряде, начиная от человека, который формировал наряд, Заканчивая людьми, которые допустили бригаду до работ, соответственно, самого бригадира и сотрудников этой бригады. Также идет у нас описание временного интервала, когда нам необходимо выполнить работы, организация, которая будет выполнять работы, меры безопасности, которые нужно выполнять при выполнении данного наряда, а также краткая информация о, самом, о самих работах. Предположим, что мы выполнили работу, и нам необходимо подписать его, этот наряд электронной подписью. Для этого у нас существует вкладка ЦП. мы заходим в нее. Так как был выдан всего один наряд, он здесь и фигурирует. В следующем окне мы видим как раз-таки всех ответственных лиц за выполнение данного наряда и отметки о том, подписали ли они уже документ или еще не подписали. Мобильное устройство просит нас включить на все модуль и поднести смарт-карту. Определяет нас приложение. В дальнейшем мы вводим пароль, известный только нам, и еще раз подносим смарт-карту. Документ подписан и отправляется на сервер. И нам остается дождаться того момента, пока все сотрудники, которые фигурировали в данном наряде, также подпишут своей личной электронной подписью этот наряд. В завершении своего выступления хотелось бы сказать о том, что сейчас все больше и больше предприятий либо задумываются, либо уже в рамках перехода на электронный документ-оборот. Для того, чтобы он был юридически значимым, необходимо использование квалифицированной электронной подписи. Наши смарт-карты на данный момент проходят сертификацию ФСБ и срок получения сертификата на данный момент – первый квартал 2022 года. Мы открыты к диалогу со всеми заказчиками и готовы всячески помогать для решения их задач. Спасибо большое за внимание.